Всем привет, вы на канале Живая Сталь. Есть в мире несправедливость, и в сегодняшнем топе собраны все неудачники, которые родились не в том месте и не в то время. Будь они помоложе на несколько лет, а может и десятилетий, они бы обязательно взяли свое. Но эпоха доминирования Дориана Йетца, Ли Хэни и Рони Колмана отняла у них все возможности стать чемпионами. Итак, сегодня у нас топ-5 бодибилдеров, которые никогда не выигрывали Олимпию. Ну что, вы готовы? Поехали! Пятое место. На дворе август. А это значит настало время чего? Правильно, арбузов. И поможет нам выбрать самый сладкий кто? Конечно же Кай Грин. Тот самый хищник, который в последние пару лет поджал хвост. Куда же без него? Эпатажный парень, который по молодости спустил всю свою репутацию, сами знаете во что. И похоже, пропуская последние две Олимпии, решил сделать то же самое, но с предметами из более мягких материалов. И мы не осуждаем его за это, ведь выиграть Олимпию – это призвание. А если все-таки хочется стать чемпионом, то есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый Арнольд Классик? Ну вот. А помните его зарубы с Филом Хитом? Вот где была настоящая Бахча. И как итог, три вторых места подряд оставили Кая у разбитого корыта. Ну почти. И кроме Кая, за последние 10 лет не было выявлено сверхнеудачников. Хотя Катлер с его количеством вторых мест мог бы быть победителем нашего топа лузеров. Но он все-таки забрал свое. тигр. Фил тоже поставил свой флажок на этой горе. Декстер был просто крут. А у Брэнча и Мартинеза были дела поважней. А это значит остается кто? Золотая молодежь 90-х. Четвертое место. В далекие-далекие времена, когда еще не разработали вакцину, блокирующую миостатин, Шон Рей впервые не прошел допинг-контроль на конкурсе Арнольд Classic в 90-м году и был дисквалифицирован. Видимо, Шон не использовал продукцию фармакома, но уже через год он выиграл этот титул, наш парень. Но, к сожалению, а для нашего топа не к сожалению, к Олимпии это не относится, там он рубился в суперсоставе звезд 90-х, Шон входил в пятерку лучших на Олимпии в течение 12 лет подряд, с 90-го по 2001 годы, и как это обычно бывает. Ты разогреваешь девчонку весь вечер, а в самом конце приходит настоящий самец и забирает ее. Лайк, если ты такой. А совсем не такой Шон Рей, прозванный генетическим чудом. Да кто вообще придумывает эти прозвища? В качестве утешительного приза был включен в зал славы профессионального бодибилдинга. Лучше бы дали денег. Третье место. А сейчас мы вернемся в далекие 80-е, когда от тестостерона росли не только борода, но и брови. Во времена, которые застали немногие, но тот, кто их застал, попал под полное доминирование Ли Хейни. И одним из таких бодибилдеров стал Рич Гаспари. Да я живу о минке За свою карьеру он успел принять участие в более чем 30 соревнованиях, в 12 из которых одержал победу. За 7 турниров он 6 раз ходил в топ-5, 3 раза становился вторым, по первой Олимпии стал третьим, а дальше плавно опускался с 4 по десятое место. Второе место. Флекс Уиллер, по мнению многих фанатов, является самым одаренным и пропорциональным атлетом в истории. Да кто вообще все эти люди? Но фанаты – это фанаты. А что скажут критики? Они абсолютно солидарны. Флекс является одним из самых незаслуженно обделенных и некоронованных мистеров Олимпия. В 93 году, в свой первый раз, он просто залетел на Олимпию и сходу подвинул всех пацанов, которые висят в вашей подвальной качалке. Кроме Дориана Йетса. И в общем-то, до наших дней никто не смог этого повторить, хотя нет, вру, был один парнишкой получше. За свою десятилетнюю карьеру с 93 по 2003 год на всех соревнованиях, в которых он принимал участие, он всего 4 раза выпадал из топ-3, да и третье места он занимал всего 2 раза на закате своей карьеры. И что то сказать, Флекс, вечно второй Уиллер, не стал хозяином этой песочницы. Первое место. Но вот мы и подобрались к победителю сегодняшних соревнований. И главный неудачник из всех неудачников – Кевин Леврон, но хоть тело красивое. Столько шумихи вокруг этого парня в последнее время. Знаете, бывает у людей такое, что сидишь на старости лет, сажаешь огурцы, вспоминаешь молодость и начинаешь жалеть о том, чего в этой жизни так и не сделал. что то приуныл и вдруг резко поставил себе грамм теста. Ведь только ленивый не говорит о том, что Кевин возвращается на сцену Олимпии спустя 13 лет, чтобы доделать то, чего когда-то не сделал. Победит ли он на ней? Да, конечно, нет. И сейчас я говорю это не отталкиваясь от его нынешней формы, а от прошедших 12 Олимпий с 92 по 2003 год, на которых Кевин так и не смог завоевать титул. Вспоминайте нашего прошлого героя. Да, он тоже попал под эпоху Ец Колман. И казалось бы, когда доминирование ЕЦА закончилось, именно Леврон должен был взойти на титул. Но, как вы знаете, у судьбы были другие планы на этот счет. Эх, надо было подписывать контракт с живой сталью, ведь наши парни выигрывают все. Сергей Кулаев на прошедшем Гран-при Байкала одержал очередную уверенную победу. Учись, Леврон! А пока в хоть каком-то соревновании со словом «Олимпия» Кевин Леврон одержал победу. Таким получился наш топ бодибилдеров, которые никогда не побеждали на Олимпии. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы захотели подписаться на канал, то сделайте это. Также вы можете найти нас вконтакте и инстаграме, ссылки будут в описании. Всем хорошего настроения и анаболизма. Не будьте лузерами!